Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Лунцевич Тамара. Прежде чем мы продолжим знакомиться с нашей компанией, хочу задать вам вопрос, для чего вы пришли в интернет? Знаю, что у каждого свои цели решение жизненных дел, и мы ищем, где все это осуществить. Но чтобы все это воплотить в реальность, Готовы ли вы с большим рвением и желанием начать трудиться? Если да, тогда я укажу вам путь для осуществления и воплощения в реальность вашей мечты. Итак, строительная, инвестиционная, высокодоходная компания New Millennium Cent Ltd. вам в этом поможет. Более 10 лет она работает на земле. И более 7 лет в интернете вы уже познакомились с первой предварительной программой Grow+. Plus. И думаю, каждого из нас волнует программы, которые дают нам доходы на каждодневные наши расходы. И я хочу вам предоставить уникальную и замечательную вторую нашу предварительную программу под названием «Евробит». Эта замечательная программа пришла в интернет в 2015 году и на протяжении четырех лет она дает возможность стабильной работы. Благодаря ей многие наши партнеры оплатили свои кредиты и ипотеки, приобрели недвижимость и не только это. Маркетинг изумительный и простой. Эта программа интересная. И доходная. Ее повторить никто не может. Чем же она интересна? Она интересна тем, что она имеет два стола. Вот вы видите первый стол, второй. Вход в первый стол 170 долларов. Партнер приобретает одну цепочку данных обчей за 170 э, долларов. Стол состоит из двух цепочек – главная и второстепенная. Спонсору начисляется 6 долларов за каждое звено приглашенного. Каждое звено цепочки получает вознаграждение 300 долларов. Более подробно рассмотрим. На второй, второй стол мы тоже обратим потом внимание «Все объясню». Но сейчас мы начнем рисовать, чтобы вам было много более подробно и ясно. Вот одна из основных цепочек: в столе 7 мест, где 5 из 7 всегда заняты. Это спонсор, это его партнер, которого стоит у плечика, которая его, его пригласили. У нашего спонсора имеются два подарочные места. Второе, и, первое и второе. Здесь у нас э, показано, уже он с первого на, на, наверху, второе и третье. В э, правой стороне его партнера находится первое место логина и подарочное. Нам компания все время дает подарочные места. На эти два места нужно пригласить двух новых партнеров и когда вы заходите проект вложив всего один раз 170 долларов и занимаете одно из свободных мест в нижнем роду вот здесь вы занимаете и когда приходит второй партнер на свободное место стол делится пополам образуя два новые стола и вы сразу же переходите в правое плечо к му спонсору. И компания вам дарит подарочное место. Вы больше ничего не вкладываете. Это уже подарочные места. Вот ваш спонсор, который вас пригласил. А здесь мы сейчас вас будем рисовать красный. Вот здесь вы. Далее вам нужно... Выполнить квалификацию. Вы должны пригласить двух новых партнеров. И здесь вы приглашаете первого партнера. Мы напишем буквой «А». И компания начисляет вам 6 долларов. Это реферальное вознаграждение за его за его логи. Далее вы приглашаете второго партнера, Также получаете за, за него 6 долларов. И наш стол делится. Квалификация произведена 2 человека. Стол делится и 2, на 2 новых. И наш спонсор, который нас приглашал, выходит на возрождение 300 долларов. А ваше основное первое место, первое звено выходит на вершину стола. Вот здесь мы выходим на вершину стола. И отныне, от этого времени на выплату мы все время идем наверху. Наши подарочные места будут все время нас сопутствовать. Первое отрабатывает, второе отрабатывает, и мы все время идем четвертое, пятое, шестое, седьмое. Так как мы теперь на вершине первого стола, мы первые на выплату. Далее, за на, далее у нас партнер, который был приглашен под нами, он переходит к нам в плечико. Вот наш партнер, а вы уже на вершине. Подарочные места у нас нам уже компания дает. И наши подарочные места занимают с левой стороны внизу нас. Наш партнер, нашему партнеру тоже компания дарит подарочное место и мы получаем здесь 6 долларов за его, за его подарочное место. Этот новый партнер тоже еще ничего не сделал, но он как только начинает приглашать, он получает также 6, 6 долларов за своих приглашенных. И как только наш партнер, который в правом плечке пригласил двух партнеров, наш стол опять делится. И мы выходим на выплату на 300, на 300 долларов. Всего два партнера и наши э, 300 долларов у нас в бок-офисе. Но если мы только первый раз выходим на вознаграждение, наши... 300 долларов делятся так. Сразу 250 долларов у нас идут во второй стол. Вот сюда во второй стол у нас идут наши 250 долларов. А 50 долларов распределяются следующим образом. 25 идут из них в наш бэк-офис на наш счет, а 25 долларов компания забирает в реферальный. Фонд, чтобы выплачивать реферальные вознарождения. Далее э, уже наши отработало, мы опять идем э, поделились столы на и мы опять получаемся наверху. Человек, который был у нас внизу, партнер наш, он идет, хотя мы не, не мы его пригласили, а наш партнер пригласил, но он все равно идет с нами. И становится в правом плече у, у нас. Так как этот партнер, который стоял с нами в этом столе, он пригласил их, и он получает за них 12 долларов. Итак, опять наш партнер, который с правой стороны приглашает два человека. Квалификация опять у нас за мы квалификации выполнили, наш стол опять делится. И мы выходим на выплату 300 долларов. Эти 300 долларов идут к нам на наш счет, на нашу карту BackOffice. Но мы потом выполняем, э, его, эти деньги распределяем так по своему усмотрению, как к нам, к нам удобно. И вот смотрите, если мы дальше продолжаем, мы пригласили, пригласили только два партнера. Наши партнеры пригласили еще раз по два партнера. И произошла квалификация каждого. И у нас получилось 6 партнеров. Не наших, у нас только два партнера. Мы получили 900 долларов. И эти 900 долларов мы э, пускаем по своему усмотрению выводим на карточку, свою личную банковскую карточку и распределяем куда, на наши нужды. И так будет происходить до бесконечности. Компания нам все время будет давать подарочные, подарочные места. Мы будем иметь все время подарочные места. И мы все время будем получать по 300 долларов. Хотя мы Пригласили только два партнера. И каждые два новые партнера все время нам будут приносить 300 долларов. Сейчас мы рассмотрим, куда же ушли наши 250 долларов. А они ушли сюда. Сюда, в этот стол. Где у нас также опять три места заняты все время. Наш партнер. Или наш спонсор, который пригласил нас, стал здесь. Второй партнер, который был с ним, стал здесь, потому что заполнение идет слева направо. Потом мы вышли на выплату 250, мы стали здесь. Наш партнер вышел на 250, он стал здесь. И то же самое мы заполнили. Матрица разделилась. Выше стоящий, который стоит... Э Вверху он получил тысячу долларов. Эта тысяча идет сразу же в следующий стол, в котором тоже вот такой самый стол «Солнечный шанс». О нем мы поговорим поподробнее и в следующем разе. Поэтому преимущество нашего Евробита в том, что он уникальный инвестиционный маркетинг. И мы в этом уже увидели здесь деньги, здесь мы все увидели, то, что нам предлагает компания, очень большие деньги, чтобы мы зарабатывали, зарабатывали для своей жизни. Поэтому в Евробит вот так вы смотрится, первый и второй стол у нас в нашем бэк-офисе. Здесь, как я вам уже говорила, все пять мест заняты. Здесь стоять на вышестоящего спонсора подарочные, а здесь стоять нашего его партнера, тоже логин и подарочное место его. Здесь, как, как только нас пригласили, мы становимся здесь, тоже красненький возьму, здесь мы становимся и здесь становится опять партнер вот это нашего партнера. И здесь же, как только спонсор вышел наш на выплату, он становится здесь, это здесь становится, вы становитесь в этом роду и вот так постоянно. Мы вышли на тысячу выпла долларов выплату, и первый идет солнечный шанс. Вторая выплата, мы же будем постоянно получать по 300, поэтому мы можем... Постановиться еще 250, влаживаем сюда, и мы будем получать постоянно. Здесь, выходя на выплату, мы будем постоянно получать по 1000. Поэтому уникальность нашего маркетинга, что цепочка данных, и нет ни в одном проекте этой цепочки данных, только у нас, и мы только раз зашли за 170 долларов. Малая сумма – 170 долларов входа, но дело в том, что эти 170 долларов мы заработали уже в «Роу Плюс», зайдя туда за 45 долларов. Бесконечное количество звеньев в подарок. Смотрите, нам бесконечно. Сколько мы, на, мы не будем здесь крутиться в этом столе первом, у нас все время будет идти подарочные места. Всегда мы будем на вершине стола. Всегда. Как только зашли, и мы все время будем на вершине стола. Вы, как только мы вышли, вернее, на вершину, все время будем на вершине стола. Первые на выплаты. Также и наши партнеры, которые потом отделятся от, она, от нас, они тоже будут все время на вершине. Квалификация ⁇ два партнера. Только два партнера. Не больше и не меньше, но если мы желаем больше приглашать, никто никого не останавливает. Реферальное вознаграждение за каждого личного партнера и за все его подарочные места мы получаем по 6 долларов все время постоянно. И неограниченные вознаграждения 6 долларов, 300 долларов и 1000 долларов гибкая система вы вывода денег. Мы Быстренько наши деньги сразу идут на наш бэк-офис, как только мы выходим на выплату, наши деньги идут на, к нам в бэк-офис, на, наш, на нашу карту. Оттуда мы спокойно выводим, очень быстро, через суппорт, на свой кошелек, адвокэш или профект мани. Оттуда с профект и или адвокэш мы выводим на свою личную карточку. Карточка любого банка нашего, которая у нас есть, мы без проблем их выводим. Очень все это делается быстро. Итак, мы познакомились с вторым, со второй предварительной программой Евробит. С ее уникальностью, с ее высокодоходностью. В самом деле, есть высокий доход денег. Поэтому, друзья, приглашаем вас в нашу команду. Работать в команде Намного просто, чем работать самому. Мы ждем вас, приглашаем и следующая наш, наша встреча. Это будет более еще высокодоходной программе нашего, нашей компании. Итак, до свидания.